Опять под сеть будут стекла Голова, как замерзший в снегу В порох Прекрасный день К счастью банкет продлился недолго В углу догорает и осыпается елка Кирлянда похожа на терновый вине. Где-то в районе ее основания Качается блестящий голубенький шарик Это наша планета, пишут ей скоро будет конец Давай, песню ставим Пока поздно ставить точку, Ведь если мы умрем, то только понарошку. От тоски и от смеха Еще неизвестно, Нам запускает Дед Мороз в спины мокрым собаком. Ага, следующая тоже хорошо знакомая, особенно Диме. Так, она называется «Жук». Небо цвета, кофе с молоком, им все ужасно, за окном. Бабочки, фантики кружа. вместе с ними и когда на снег бросаю взгляд, Он кружит, как будто бы очень рад Закутать меня с головой. Ну а я жить засыпаю в сторону весны, И просыпаюсь снова видеть сны. нежно серая асфальт, Золотистою дально. Жук. Лапки вверх соспят все потух, Ты застрял между стеклами, И не знаешь, как оттуда выбраться теперь, Но всегда тебя открыта дверь, порточка ведь не заперта. Жить засыпай в сторону весны И просыпай снова видеть сны серый асфальт, сало Если дед сбилась, дисквалификация. Давно не выступала нигде с микрофонами. Ага, следующий. Ох. Неважно. Так бывает не раз и не два. Так случается с каждым То, что было важным вчера Сегодня уже не важно А ты терзался, думал года Пока не понял однажды То, что было важно вчера Сегодня уже не важно Последний вагон, откуда вышел однажды, И то, что в будущем будет с тобой, вдруг стало совсем не важно. Да только в прошлом та же беда, И там все было не важно. Но то, что сейчас происходит с тобой, завтра будет. С тобой. кто прежде и ты сел в последний вагон откуда вышел дважды и то что в прошлом было с тобой вдруг стало совсем неважно и вроде бы все хорошо и никаких проблем но то что неважно сейчас для тебя Песню я не знаю, может быть, высылала в беседу даже «Содружество», но вживую ее помощь никто не слышал. Бог, я хочу жить в твоем ритме и всюду видеть в полю твою. Бог, я хочу жить в твоем ритме и всюду видеть Час, десять, сейчас. Просто я поняла, что я очень плохо воспринимаю молитву на древнеславянском, а когда я играю на гитаре, что-то такое напеваю, гораздо лучше контакт устанавливать. Да. Ага, следующее называется «Осуществляй мечты», и потом я еще одну сыграю буквально, и все. Так. отсюда. Опции. Ты можешь осуществить любые мечты И пусть поначалу не просто придется Но важно понять, куда идти хочешь ты Пожалуй, уже подумай об этом И не забывай И последняя называется Рождественская. Да. Надежда, ты моя любовь. Надежда. в капка И лежал без сил Но по душе хранил надежду что живет любовь Надежду Доживать В небе навсегда С вам, ребята!